Маткульт, привет всем! Не ждали? Мишенька, победитель всероссийской олимпиады школьников по программированию, или это называется информатике? Ну по информатике. Да. И призер по математике. Вот и вышел на IYATI. яти Яти. Ну короче. International. Да. Autumn. Autumn это осень. А International что такое? International, <laughs> да. Ну, короче, Tournament Informa Informatics. Да. Ну, там повезло, конечно, <laughs> сильно, но... Как вот. говорил один герой фильма, повезет тому, у кого петух снесет. Так что все зашибись. Вот. А сейчас мы выслушаем решение некоторых задач в по математике. Вот. Вот так. Все Серос был очень странный, потому что там надо было решить четыре. Ну, не, не шибко, ну, типа, не то, чтобы гробы. гробовые задачи в целом не слишком сложные, но все очень разные в целом. Mm -hmm. И вот у нас 11 человек из класса ездило на все раз и вот, ну, каждый, кроме меня, получается, одну из этих задач не решил. Причем некоторые не решили первые задачи, некоторые вторые с разных дней, и у всех этот набор различается. Но в совокупности, как бы, получается, что решить их было так, непросто. Не mm -hmm, да. Но в целом все задачи были несложные. То есть, специфически все раз. Так, вот. ну давай. раз 28 баллов – это призер. Как раз половина получается. Вот, Отлично. значит, первая задача первого дня. Всех поразило. Я ездил перед этим на сборы, в команду, ну, подготовки. Команда «Лагерь» так называется на Истинском отдыхании. Да, и там, типа, мне все говорили, что Геома бывает, ну, вторая, третья, в один день вторая, а в другой – третья или четвертая, угу. Как-то так. Ну, что-то такое. Но здесь геома была первая. И вот это первая вещь, которая мне очень сильно повезло. Ну и ну в целом, это вещь, которая мне сильно повезло, Потому что геома я знаю не очень хорошо. Значит, условия. Блинков жаловался, Недооценивает твой сын Геома. Так на межнар не попасть, говорит. Ну, не попасть на межнар, когда в это время по информации. Так. Вот. Значит, условия. Да! Параллелограмм. параллелограм АБЦД. Параллелограм, mm -hmm. На стороне Б отмечена отмечено точка ЕФ. Возможно, рисунок будет в итоге кривой, но неважно. Хоть я и ношу с собой распечатки всех этих задач, я ни разу в них так и не заглянул за все это время. Поэтому эксперимент абсолютно чистый. Отмечена точки ЕФ. Ну вот в таком порядке. Естественно, и еще отмечено пересечение диагоналей. Ну да. Это точка О. Вот. Известно, что если мы проведем АЕ и ФД, то окружность АОД, ну окружность, Да. она будет их касаться. То есть вот здесь, то есть вот эта окружность касается вот этих двух прямых. Понятно. Надо доказать, что тогда вот такая окружность вокруг -e О Е.Ф. тоже и касается, да. А -а -а. Условия а -а -а. понятны, да? Условия понятны. Условия понятны. Вот, в целом эта задача, ну, очевидная на самом деле. Богдан ее решил примерно с прочтения. Ну и в целом. Вот. И, значит, давайте перерисуем. Папа а -а тормозит. Нас... Ну, хочешь ты туда гомотеть устроить в ту сторону как бы, ну, не знаю. Хочется гомотетти устроить. Гомотетти — это, ну, да. конечно, вот что-то интеллектуальное. Отсюда фигак, вот так, и оно туда. Я в... у меня, ей, короче, надо надо, у что... меня в Олимпиадной геометрии ровно один способ решения. Все задачи, которые я решил в Олимпиадной геонетрии, я решил этим способом. Так. Ну, значит, давайте перерисуем чертеж. На сборах меня учили, соответственно, ну и не только на этих, избавляться от каких-то не очень, ну, каких-то плюс-минус лишних деталей. Угу. Uh, которые да. усложняют чертеж. Поэтому захотелось убрать окружности. <с вот. Ну что значит, что касание? Это значит, что у нас вот такой уголок равен вот такому уголку. Вот. Если вот так, то это касание. Что, что, что, что? что? Если как... То есть вот картиночка, у нас, соответственно, есть окружность. Да. Вот. В ней вписан треугольник. И проведена прямое касание через эту точку. Тогда условия... Ну, как бы, признак и достаточный признак – это то, что вот такой уголок равен вот такому уголку. а, -а, -а конечно, они опираются на одну дугу, внешне касательные и этот, да-да-да, помню такое, да. Угол, угол с этим всегда будет, да-да-да-да-да, конечно-конечно-конечно. Ну, сходу… Ну, ну короче, если понятно, немножко подумаю, то, наверное, нет. в целом даже докажу, но неважно. Значит, да. Ну, да. Вот такая картиночка, да, мы да, ее да. используем. По понятно, точка едет сюда, угол все время один и тот же, значит при пределе тоже один и тот же. Вот и все. Так, ну ладно, да. Значит, Итого. используя это, мы можем перерисовать наш чертеж как? Значит, вот у нас точка О. Так. Ну и отметим, что вот такие углы равны. Да. И вот такие, соответственно, углы равны. Да. Вот. Это да. я сделал мгновенно. Угу. А теперь... Значит, и большие углы равны Теперь пошел тупеж Ну, проведем, значит, вот эти тоже Ну, по крайней мере, значит, и вот эти углы тоже равны Ну, это, конечно, да Ну, это и так было видно из касания Нам нужно как-то использовать все данные В целом, обычно Нам нужно использовать, что это параллелограмм Да Вот, у параллелограмма Вот эти прямые параллельные Поэтому вот эти углы у нас Естественно, вот так вот ну, потому что вот это равен вот этому, из да, параллельности, ну, ну и вот конечно. Так. Хорошо. Кто-нибудь, наверное, ну, многие уже что-то что видят. Ты видишь, папа, что-нибудь? А, сейчас, сейчас, сейчас. А, ну, я вижу, что как бы вот эти четыре на одной окружности и эти четыре на одной да. окружности. Да, у нас вот эта вот штука, вот да. этот вот четырехколик, вижу, он вписанный. Да, он вписанный. Потому что вот эти вот, Опираются. Углы, они опираются на одну хорду и равны. Mm -hmm. Да. Вот. И вторая, да? Тоже. Он вписанный, но аналогично Ой, да, кстати, вот есть... этот вписанный. Если что, есть цветные, да. Ну, и все. нужен только факт вписанности, да? По сути, это все это? решение задачи. Как? А где же? Дальше мы можем считать углы просто. А... Ага. И вот э, над этим, я думал, полтора часа. Над чем? Над считанием углов? Нет. А, ну, а. короче, как-то просто решал. Ага. Когда я нашел, что он вписан, я уже сразу в целом. А, считал. понятно, так. Ну, ну что, что, давай увидим действительно, как же это тогда. Вот, и мой метод я просто на всех олимпиадах. Еще, э, если я решаю геометрию, то я решаю ее через вписанную четырехугольник. Так, так, значит, у нас то два вписанных четырехугольника. Вот. Значит, сейчас будем считать углы. Попробую нигде не ошибиться. Значит, тут альфа. Да. Альфа. Альфа. Да. Бета. Бета. Бета. Нам что нужно доказать? Нам нужно доказать, что вот это вписанное, значит, аналогично у нас вот этот угол должен быть равен вот этому, вот этому? и вот это вот этому. Да, правильно, да. то что вот, надо, да. Как вот здесь. Ага. Ну да. Хорошо. Э -э пара -пара ну давайте это обозначим гамма. Тогда вот здесь у нас тоже гамма. Так. Э ну -э сейчас, почему там гамма? Потому что, соответственно, у нас вот... Вписанный четырехвольник. А, он же вписанный, все-все-все-все, да. он писанный, забыл. Да, вот, вот он, да. Значит, вот такие углы. Да, равны. да, да, конечно, так, гамма. Да, оптимально считать углы я, конечно, не умею. Так. А, так, как-нибудь попроще бы это сделать. Лень считать. Гамма, гамма, гамма, гамма, гамма. Ладно, хорошо. Как-нибудь попроще. 180 минус альфа минус 2 бета минус гамма наверху. 180 минус альфа минус 2 бета. 2, а, вот можно, этот угол вот мы это, можем это 180 минус альфа минус 2 бета минус гамма. Значит, вот этот угол у нас из вот такого треугольника? Нет, вот из такого. Ну, я, ну а, из вот такого можно? А, Тут хэм, два, да. два, Тоже 2 самое. бета, альфа. Да, гамма. Да, да, 180, То есть вот это 180. 180. Минус альфа минус 2 бета минус Минус альфа минус 2 бета. Минус гамма. Минус гамма. Так. Аналогично вот это значит. Аналогично этот? Ну, этот, а, короче, такой же. Сейчас, потому вписанный? что вот такой вписанный да да да да да да да вот, да вот это да, уже да, один да, из тех который нам нужен нам нужно теперь найти вот этот Вот с... этот надо Итак. Откуда мы его выцепим? А, ну, значит, вот этот угол. А -а -а. Это из вот такого треугольника. да -а -а. Это, соответственно да да да да да да да да это да да да да да это плюс бета, бета, бета осталось. Грамма. Так? Вроде да а, давай посмотрим. Потому а, что альфа один раз, бета два раза, гамма один раз. Да. Э, вот. Альфа, да-да-да-да. Хорошо, да, значит, да, это да, альфа да, плюс да, бета. Да, да, да. И вот этот угол, это, соответственно, у нас будет... 180 минус альфа минус бета минус гамма. А, так. Сумма 180, 180 у нас уже есть. Значит, должно остаться бета плюс гамма, кажется. Так. Потому что Бета плюс гамма плюс альфа плюс бета, и вот этот угол 180 минус альфа минус 2 бета минус гамма, а вот это 180 в сумме. Сейчас альфа плюс бета плюс гамма, а, альфа, альфа? плюс бета, бета плюс гамма, да, очевидно. Да, так. 2 бета да. и гамма. Хорошо. Ну, значит, аналогично можно, наверное, вот здесь сделать где-нибудь. Да. Я все пытаюсь, все-таки откуда вот этот возникнет? Ну, как-нибудь мы его сейчас насчитаем. Ага. Ну, нам достаточно узнать вот этот угол на самом деле. А этот угол он, вот такой угол равен вот такому. Да. Значит, мы вот этот угол можем выразить. А, это можно, да. Тут альфа плюс бета, тут бета есть. 180 минус альфа а... минус бета минус гамма. Так, давай, э, так. 180 минус 2 альфа минус 2 бета минус гамма. Если это угол t, то у нас 180-альфа минус, минус 2 бета минус гамма и плюс бета. Это 180 минус альфа минус бета минус. Гамма. Это альфа плюс бета и плюс t. Плюс t. Т равно 180 минус 2 альфа. Минус 2 альфа минус, альфа, минус 3 бета. А, а еще вот тут плюс 1 бета. 1 бета, да. минус бета. Сократилось, да. Значит, тут у нас да. ушло. Минус 2 бета, минус 2. Минус 2 альфа минус гамма, да. да. 180 минус. 2. <свят> не самое <свят> красивое решение. То. А там есть красивое, да? <свят> Я не помню, кстати. Минус 2 альфа, да. Минус 2 бета, минус гамма. Я, я уверен, что мы считаем необхимаемым. И что же дальше? Вот. Хорошо. Ну, теперь мы знаем тот угол, а -а -а, да? да. Теперь мы можем, например, посчитать аналогично. Ну, вот этот у нас такой же, как из-за вот такого. Из-за этого, его. да. Значит, а -а -а -а. уже вот тот мы знаем. Все, мы все знаем. Мы знаем этот, потому что сумма. Ну да, понятно, что мы… Ну, в общем, дальше можно досчитать. Я думаю, ну, что… Ну, короче, можно, понятно. Да, да, да, да, ясно, да? что дальше все. Потому что, зная этот, который равен этому, мы знаем сумму этих, знаем вот этот. Вычисляя этот, 180 минус этот будет этот И оказывается, что он тот самый, который этот, да? И все Ну и также с другой стороны Ну, mm. видимо, понятно, да, все Ну, в целом, да. мы можем найти вот этот угол через вот эти? Да, да, да Потом мы можем найти вот этот угол через вот эти угу. Соответственно, три Да, да, да Вот этот мы нашли Этот и этот одинаковый. Значит, мы нашли вот этот? Вот угу. так вот а значит мы можем найти вот этот, потому что у нас вот эти три известны. Ну да. Ну и вот этот, соответственно, тоже. Ну в общем да. А потом вот этот, потому что вот этот Нет, тоже известен. Я имел в виду, что смотри, когда у тебя вот этот есть, а он вот этот. Да. То у тебя есть этот плюс этот. Ага. И значит есть. А вот этот, этот, а, а это тут внешний угол. Да, внешний. Ну угол. это да, это еще проще. Все. Все ясно. А ну в целом можно сейчас проверить, что мы просто правильно посчитали, тогда этот должен быть Ну да, действительно. Сто восемь минус, вот этого, да? э, значит, это должно быть суммы это? Да, минус альфа, минус 2 бета, минус гамма. Все, все верно. Все верно. Сократилось. 180. Минус минус альфа? Альфа, минус, минус 2, 2 бета, бета минус, минус гамма. гамма. Ура. Хоп, хоп. Все, все, вторые аналогично. Все вписано. А, ну, ну, ну, ну, короче, это уже досчитать. Почему бы не досчитать? Это последний угол в целом. Нет? Не последний. Ну. Вот это мы знаем. Нет, не последний. Нет, бог с ними. Короче, Нормально. понятно, вот это мы проверим. Все ясно, да. Короче, решение есть. А там аналогично, потому что в целом там. Интересно, минус какое симметрия. было? Им, имел следу именно такое или все-таки другое. Но, наверное, все-таки начинается все именно с замечания, что э, у нас есть равенство вот этих углов и стирание действительно лишнее. Там можно без вписанного четверхконика, кажется. Интересно, как Дима Белов, наверное, на школково разбирал. Я думаю, разобрали уже все, кому не лень, три раза. Так. Значит, вторая, вторая <coughs> а, Условия. Дано 20 чисел, стоящих по кругу. Вот они, значит, стоят. Да. Х1. Комбена. Х2. Комбема. Х3 и так далее. Х2. X2. Х20. Вещественные? А, натуральные. Натуральные. О. Вот. Известно, что x i плюс второе в квадрате равно ног x i тэ x i плюс первое Опа. плюс ног ух ты x i тэ минус первое ух ты так вроде бы так ну понятно что если у нас вот это здесь переполнилось то мы просто как бы по циклу идем по циклу да ой да ну, нужно, соответственно, найти все подходящие наборы x1 и так далее, x20. Блин. Так, ну давай так, значит, сейчас папа быстро думает. Вот, да. ног. У тебя такие задачи должны нормально идти. Ног, да, ног. Он, значит, соответственно, в худшем случае равен произведению просто. Но это худший случай. И, соответственно, если он равен произведению где-то, да, если где-то все три подряд взаимно простые, то есть если где-то все три подряд числа взаимнопростые в каком-то месте окружите, то у меня xi выходит, и сумма этих двух равна xi. Плюс... Нет, не выходит. Нет, конечно. Так, папа сказал бред. Ага, сейчас... Ну, ну и вот тоже по подумайте. крайней мере, слушай, по крайней мере... X... Пока думайте. Сейчас x и плюс 2. ⁇ а. Так ты та та та та та та то плюс 2 в квадрате делится на XI капитан очевидность утверждает да значит что сказал папа папа сказал что вот этот ног он делится да. на XI да Ну и вот этот ног тоже делится да. на и так. Это значит, что их сумма делится на xi, и значит, что вот это число в квадрате делится на xi. Вот. Да. Это хорошо. Это так. дает нам какое? А, это дает нам... утверждение. Ну, а, как бы сказать, что они... они а, ну, так, сейчас. А, xi, а Но с другой стороны, если я пойду по кругу 20 раз, и xi плюс 4 в квадрате делится на xi. Ничего не получу, кроме того, что xi в какой-то степени делится на x. прожился по кругу, да. Так, значит... А, подожди. Так, то бишь, вот это в квадрате делится на это. Ну да, логично. Так. А... Это в квадрате делится на это. То есть если, если, есть, просто... на единицу, да. Да, если есть простой делитель какой-то у x и минус 1, а, то этот же простой делитель есть у x и плюс 1. Да, но это можно проще сказать. Можно сказать, что если вот x делится на p, да. то x и плюс 2 делится на p. Правильно, да, именно так. Просто да. из вот этого свойства. Но тогда... На, на p делится и x и плюс 2. Тогда смысле, у нас не, не так, да, это Да. Да, да, да, да, не да, да, да. Ну да, то есть они по кругу все делятся на p. По... Да. Но тут еще один момент. Если вот это делится на какое-то p, и это mm -hmm. тоже будет делиться на это p по условию, правильно? Да. Но тогда сумма этих тоже делится на это p. Да. Это ты доказал, что? Значит, что ну уже... ты пока рассказываешь в целом, по моему решению, mm -hmm. да. Значит, что мы предположили? Допустим, у x1 есть какой-то простой делитель. Да. Тогда x3 тоже есть да. этот простой делитель. Но и x5 есть. Да. И тогда и x19 есть. Да, но теперь. То У этого тоже. Но будет. тогда у нас, соответственно, вот это число тоже. У нас x вот это делится на p, значит у нас ног делится на p. Да. И вот это делится на p, значит ног делится на p. Но все. тогда вот это число также опять делится на p. Все, значит, эти все тоже делятся. И, на p. и соответственно, у нас вообще все числа да. делятся на p. Если у кого-то есть какой-то простой делитель, то он есть у всех. Да. Нифига себе утверждение, да? То есть они состоят из совершенно одинаковых простых делителей. Да. Осталось только понять, в каких степенях. Вот. Теперь следующее утверждение. Теперь можно попробовать. Теперь следующее понять. утверждение. Я, я, кажется, понял. А, я, кажется, понял. Сокращение всего на P ничего не меняет. Потому что ног вырез... А, нет. Меняет. Нет, там что-то вроде М меняется. Меняет, меняет. Ног, ног, ног двух, только P сокращается, но не P квадрат. Да. Да. Так да да да да да да да да да да да Так ну теперь их можно переписать как одно и то же. То есть я бы их переписал как одно и то же. p 1 степени альфа 1 так далее. Пр степени альфа r и здесь просто разные наборы. То есть это так это вот такой набор. Uh -huh. Ну и короче последний. Да. Их 20 наборов, букв алфавита больше, поэтому можно... И можешь подумать, какие именно пешки тут могут входить. То есть может ли, например, сюда войти, например, 179? Могут ли они какой-то из них делиться на 179, например? Ну да, предварительно совершенно непонятно, почему бы нет, да? Да. Предварительно непонятно, почему бы нет. А... Ну бы нет. Что же еще может здесь быть, а? да? Да. Тут какой-то квадрат, тут какая-то сумма. Да. Ног. А. Ну да, кажется, что он как бы ног вылезает, вот тут, тут ну, вылезает ног отсюда, но он же равен, а не делится, да? то есть вылезает э, p вылезает каждый раз. А, блин, как же это сказать? А, короче, вот эти все Ноки они все имеют такой же вид. По один там степени что-то. То есть, как бы сумма вот таких должна быть равна тоже тому же виду. Вот. Ну да. Это пахнет АБ-гипотезой. Тот, кто сочинял, видимо, э, исходил из А гипотезы Да, и решение это Закажи себе бц Слушай, <свят> <свят> ну Все реально, расходимся. реально, красиво, дело в том, что, а, ну, должно же быть как? Получается, что сумма такого вида двух выражений, она вообще редко будет выражением того же вида. А, если только они не... Давай я попробую чуть-чуть намекнуть. Да, нам да, хочется, это. чтобы было хотя бы вот так. А тогда что будет? Но нам может что-то этому мешать. А, Сейчас, хочется. Ну, чтобы было равенство, нужно хотя бы, чтобы было неравенство. Да. Квадрат. Но ног. А, он сжирает сейчас. некоторые числа. Да, он сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, ног сжирает. В худшем ага. случае. Сейчас. Значит, то есть, вот если это. Нужно взять в какой максимальной степени, да, идет P. Нет? Сейчас. Ну да, в худшем, да. Это так. Безусловно. Вот. Но! У этих чисел есть. Да. Они стоят из одинаковых делителей. Да, они стоят из одинаковых делителей. Поэтому так. у нас не очень достигается. Не достигается, да. Ну, если не единица. <coughs> да, да, да, да, да. Хорошо. А, ну хорошо, давай возьмем тогда. Ха это максимальная. Да, да, да, вот, вот, вот, во, во. да, да, да. Надо, надо конечно, максимально взять. Да, это, это понятно, да. Надо взять максимальное, да. да. Допустим, и ну, x i плюс второе, да. Да. да. да, да, да, да, да. Самое большое, самое большое э, в, в квадрате, а здесь, соответственно, значит... Э, <с <с тогда, да, хорошо, значит, ну давай потихоньку рассказывать, значит... Давайте возьмем, пусть x, i, второе, это максимальное среди всех да, чисел. Да, или, или одно из них. Да. Тогда да. у нас слева написано x, i, плюс второе в квадрате. Ну, x, i, пусть будет. Да, ну хорошо, вот. да. А слева, значит, на у нас написано, да. это ага. что? x и минус uh, 2. x и минус 2. Ну, это хотя бы uh, x, значит, вот так делить на их нот. <кос> <кос> да. Плюс такое, да. Угу. И плюс, соответственно, то же самое, только относительно а-3. Да. Так, все, я понял. Внизу, внизу двойка. Вот как бы если внизу хотя бы тройка, то уже все. Да, что говорит папа, соответственно. <с <с вот эти числа, они не больше, чем x-сайты. Да. Значит, вот тут с обеих сторон у нас написано не больше, чем x-сайты квадрат. И если у нас нод этих чисел, он хотя бы 3, то все. Тогда у нас получается, что здесь x, соответственно, x i квадрат. Да. Ну, если мы оцениваем сверху, делить на 3. И плюс еще один x i квадрат делить на 3. И все, у нас не получается никак. И это меньше, чем x i квадрат. Да, значит нод. Not... Но если у нас есть какое-то простое, простое число, то оно есть гарантированно и от этих двух чисел. Да. Вот, значит... Значит, pues эти, числа эти числа либо совсем взаимодействуют, Не могут входить никакие простые делители, кроме двойки. Да. Ну да. Если вообще никакие не входят, то это набор единиц, что неверно просто будет. Ну, двойки мы можем как сказать? Мы можем сказать, что единица это 2 в степени 0. Ну, в принципе, да, можем, да. И теперь мы что доказали? Мы доказали, что этот набор должен быть степенями двойки. Да, правильно. Это вроде понятно, да? Понятно, да. Все. Значит, еще это, раз. Это степень двойки. Мы берем да. максимальное. Мы говорим, что квадрат равен вот этому. Мы оценим вот это как x сайта в квадрате. Делим на нот. Если тут хотя И бы. Хотя бы 3, 3, все, делите, привет. Я а улю, всем меньше. пока, да. Вот. даже при двойке нам нужно достичь равенства, Хорошо. похоже, да? Теперь пусть у нас 2. Все равно равенство. То есть должно быть Значит, равенство. у нас в степени двойки. Потому что там, где не равенство, там сразу даже двойки не хватает. Давайте возьмем, да, сделаем то же самое. Пусть x сайта это два в степени n. Какое, угу. что n максимально. Да, да, да, да, да, да. Тогда все равно там. Все равно что-то не так будет. Тогда, да. значит, у нас условие, у нас слева будет 2 в степени 2n. 2n. И это должно быть равно чему? А, 2. 2 в степени максимум n. Да. То есть это не больше, чем 2 в степени да, n. Да, плюс еще раз. Ну, плюс 2 в степени n. Ну, это я сверху оценил. Да. В то есть отсюда мы получаем, что 2n, оно должно быть меньше либо равно, чем n плюс 1. Потому что вот это это да. 2 в степени n плюс 1. Ну, да. Ну, там меньше либо равно где-то нужно писать, но в целом правда? Да, n меньше равно единице. Вот. Значит, да, n меньше либо равно единице. Что мы получили? Мы получили, что у нас могут единицы входить только единицы и двойки. Да, правильно. То есть 2 в степени 0 и 2 в степени да, 1. Да, да, только единицы и двойки. Ну и последний шаг. Пусть у нас входит единица. Хотя бы одна. а, -а, -а. То что? А, -а, -а, а, ну на стыке будет задница все равно. У нас Там, где слева... граница с двойкой. Слева у нас единица в квадрате. Ну да, да. Ну, собственно, да, просто... Справа. Просто все, один плюс один как минимум, Как минимум один плюс один, То есть это... Один не может входить. Значит, единица входить не может, остается только двойки. А, и тогда все правильно. И проверяем, что это работает, потому что два в квадрате. Охренеть. Это... Охренеть! Да, слушай. Но я бы добил ее, наверное. Ну да. Чуть-чуть. Я бы посидел минут 10-15, наверное, добил бы ее, да? Да, в целом она несложная. Несложная, да. Итак, условия: дана, бесконечная клетчатая плоскость. И есть учительница и 30 учеников. Да, ой, кошмар. Они ходят по очереди. Сначала ходит учительница, потом 30 учеников. Потом еще учительница, еще 30 учеников. В целом можно считать, что один человек, один ученик ходит 30 раз. Я вспомнил. Но это не важно, да. Итак. Итак. Ход это... Слышали, да? Стирание. играет учительница 30 учеников, ходит по очереди сначала учительница, потом 30 учеников. Учительница 30 учеников. Ну, да. То есть, как бы ученик 30 раз ходит. Значит, в чем заключается ход? Мы берем вот такой отрезочек. Любой. И можем его покрасить в черный цвет. Угу. Изначально все отрезки покрашены в белый цвет. Значит, мы его перекрашиваем в черный. Можно горизонтальный, можно вертикальный. Да. Тот, который еще не был покрашен. Понятно. Да. Вот. Да. А, в чем цель учительницы? Учительница хочет получить ситуацию. Либо вот такую. Либо вот такую. Значит, что я нарисовал? Учительница хочет получить такую доминошку то есть квадратик 2 на 1, у которого все, вся граница как бы черная, ну то есть черные отрезочки, она обведена. Перекрашена уже. Да. А внутри клеточка не обведена, то есть она белая. То есть она хочет да. нарисовать какую-то вот такую штуку. Вот такую вот Да, а ученики хотят помешать ей это сделать. Вот, уч... Да, ученики, соответственно, хотят, чтобы она так не сделала. Значит, вопрос, кто выиграет при правильной игре. Ну да, я, короче, тут ставьте на паузу, потому что это, это, задача... это полная жесть, да. Она абсолютно, а. как бы, она абсолютно тривиальна, когда рассказываешь, но, ну блин, как, как вот это понять, я не знаю. Я такие не умею решать совершенно. Задача... Вот Из-за этих задач я заводил там всякие олимпиады, это полный привет, да. Но ну, давай, ну да, давай. Значит, <свят> <условие понятно. свят> Значит, что я подумал, я подумал, ну 30, странное число. Поэтому N. хочется сделать что-то с асимптотикой. То есть хочется, чтобы асимптотически было. У учительницы потребовалось асимптотически меньше ходов, чем ученикам. Ну да. Например, можно выделить какой-нибудь, например, прямоугольничек или квадратик. То есть что может сделать учительница? Она, например, может обвести квадратик. В нем будет, соответственно, сколько? В нем будет N в квадрате клеток внутри. Ну и значит, ну, и приблизительно, столько, приблизительно n да. квадрат палочек, вот того, того, да. 2 на n на n плюс, а, минус 1, кажется, но это неважно в целом. Да, угу. порядок Приблизительно n квадрат. квадрат. Да. А на границе будет, соответственно, 4n. Константа на n квадрат, а тут 4n, да. Значит, ну, если мы возьмем достаточно разный. большой n, то учительница сможет обвести этот квадратик. До тех пор. И даже так, что там не останется, ну, останутся еще не закрашенные. Да, то есть Пока он... непонятно, зачем нам это нужно, но в целом... Это уже как бы довольно интересно. То есть учительница может добиться того, что некоторый огромный квадрат будет полностью черной. границей. Да, при этом внутри останутся незакрашенные белые клетки. белые клетки. Надо сказать, что если ученики будут при этом ей помогать, то только лучше. Ну да. Ну, то есть как бы она будет спокойно, тихо все окрасить мирно по очереди. Ну хорошо, аббаттей. теперь хочется попробовать что-нибудь придумать на этой конструкции Я, например, придумал такой, ну, неправильный Сначала придумал, например, бинарный поиск Типа она высекает вот эту линию Ищет, где меньше было сделано ходов Идет вот в эту половину Да, на самом ищет. деле, как с шоколадкой Знаешь детскую игру, да? Шоколадка 3 на 4 Оба по очереди ломают ее каждый кусочек на две части Кто выиграет ага. Кто выиграет при правильной игре Нужно, чтобы больше не осталось разломов и там, как бы, там на... разводка в том, что вообще не важно, что делать, потому что ровно один из разломов будет, так как всего 12 кусочков. И поэтому нет никакой стратегии, просто ломает это все. Вот, здесь примерно то Но это не работает, соответственно, ну, потому что пока она будет рисовать эту черту, они все, то он и понятно. Зато работает аргумент с шоколадкой. А потом я подумал, типа, если это… а как это вообще решать, если это не работает? А потом я понял, что решать уже и не надо. <с Share> Потому что, если мы вот так ввели квадрат и закрасили его полностью, да. то посмотрим на момент, когда он стал полностью закрашен. И посмотрим на предыдущий момент. Когда была закрашена последняя линия, еще не закрашена. В предыдущий момент он закрасил какую-то последнюю линию. Вот здесь. Он или она, то да. есть, кто-то. Возможно, чинику? это был ученик, возможно, учительница. Я, кстати, не сказал, что после чего-то хода, возможно. Ну, в целом, это, наверное, понятно. Но тебе тебя не спасло, да. А. Ну, в не не, не, не, не, Да. А, да-да-да-да, после Но это, это, наверное, хода? в целом вроде понятно, плюс-минус. Вот. Посмотрим в предыдущий момент времени тут была не закрашена ровно одна вот такая палочка. Ну, и все. Но она была не на границе. Потому что мы ее изначально закрасили, значит, опа! В этот момент учительница уже победила. миношка. Ура! Да, либо это, дикая разводка просто вообще. Вот, просто и дикая все. Разводка, значит, да. учительница просто нужно закрашивать постепенно внутренность. Интересно, кто автору? Интересно будет смотреть. А ученикам очень интересно. Да. Ну, значит, ну что же. Давай. Последняя задача. Она более такая типа. Последней решенной тобой задача, да? да. Дан. Так. Многочлен P от X. По-моему, с любыми коэффициентами. Целыми или вещественными? Или комплексными? Э -э с любыми коэффициентами, да. Видимо, все-таки вещественными, да? Комплексных не бывает. Да-да, кватернионы. О, квантернионы. О, да-да-да. Так. <сц /tary -ion> <сц /tary -ion> вот. А известно, что... В другую сторону. После так? <сц /tary -ion> ну да, принадлежит. А, ну нет, я, короче, имел в виду стрелочку, но если принадлежит, <сц /tary -ion> то, <сц /tary -ion> то так. Ага, так. Неважно. Значит, известно, что P от P от P от X равно P yeah. от X yeah. для, не для всех чисел, yeah. не для всех чисел, а для, yeah. э, для соответственно, N в кубе Opa. различных X. Ку-ку-ку. Да. <coughs> Вот, кстати, я не уверен, что красный хорошо. А что доказать? Итак, значит, нужно доказать, что вот эти n в кубе, как бы корней. Этого доказать, что n в кубе корней. Можно разбить на две группы. То есть вот мы их разбили. Да. Так что в этих группах одинаковая, равная, средняя арифметическая. <реклама> Вроде ничего не забыл. <реклама> так. Одинаковая, арифметическая. Да, то есть вот тут какие-то x1. Так. Та -а Х2 и так далее. Тут. И у них одинаковая средняя арифметическая форма. Внезапно. Что мне приходит в голову? Я ее тогда уже видел, но ты помнишь, что мне тогда сразу пришло в голову. Следующее, что? Не помню. Многочлен, который стоит слева, ровно степень n в кубе. Да. Ну, это да. Это в целом, наверное, всем приходит в голову. И... Короче, думайте, да. Думайте! Поставили на паузу, отжали паузу. Значит, если я составлю уравнение p минус это равно 0, то это тоже будет N в кубе степени, потому что да. справа N. А значит распадается произведение... Да, я x забыл минус... сказать, короче, что N, N это дек. Ну, это понятно, да. От P. DEC P. И она больше единицы. Да. Ну, если у нас один корень, то его, конечно, разбивать интеллектуально. Да. Так, значит, начнем с того, что разница между ними является произведением N в кубе экземпляров x минус -E. альфа. Да. Для значит, разных. что говорит папа? Папа говорит, что у вот этого многочлена у него степень n в кубе. Ну, понятно, почему? Да, у композиции Композиция. всегда берется да, степень. степень да. Вот. Угу. А, значит, ну ровно столько. Да. Если значит, они все различные, он, он может быть представлен сюда. вот в таком виде в целом. Сейчас я и так далее, x минус n в кубе. Да. Да. да. Ну что, Давай я сразу что так. скажу э, Что мне хотелось сделать? Мне не хотелось, короче, p от x быть равным Равным быть p от x Вот, поэтому я решил как бы распараллилить задачу Ну, я захотел, чтобы у нас было скорее равно x Если бы это, например, было равно x, было бы удобнее Вот, и значит, что я сказал Да, если p от x равно x, то p от p от p от, p от x равно x Да, значит, я сказал, что мы можем записать два вот таких вот уравнения Да Ну, давай тут y Бо! И P от X равно Y И теперь заметим, что вот, вот, ну, каждая X, которая сюда подходит Для него, соответственно, если мы поставим P от X Это как раз будет какой-то из Y Ну и наоборот, соответственно Ну, то есть, что мы делаем? Да, да, да, да Ну, вот это выносим как отдельное число да, вынесли. И, да, и говорим, что если P от P от P от, P от X равно P от X, да. то P от P от вот этого числа Y, да. оно равно просто этому числу Y. Ну да, да, да. да, да. Вот, это, соответственно, вот это условие. Так, ну да. и вот это ну, условие, да, да, да. это, соответственно, все X. Так. Вот. Но вот эти, они как бы довольно независимые условия. Значит, следующее соображение. Да. <coughs> пока кажется, что просто, ну, разбили на две части. Да, следующее соображение. вот этого должно быть N в квадрате Y n в квадрате штук y. А, -а, -а. а вот это вот должно быть n штук x. Ну да, то есть не для больше, каждого но меньше не может быть, иначе мы не наберем, сколько надо. Почему? Да? А, потому что вот здесь у нас n в кубе. Да. Значит, вот здесь у нас степень этого многочлена, она n квадрат. Да. Значит, у него не у у него больше n квадрат у. Да. А здесь, соответственно, n просто. Да. И значит, не больше, чем n штук x. Но если у нас хотя бы где-то разница не достигается, то у нас всего этих корней, всего x подходящих, их будет меньше, чем n в кубе. А. Потому что а. перемножение. Да, да, да, да, да, да, да, да. Да, да, да, да, да, да. Значит, мы точно. выяснили, что у нас существует вот таких вот n квадрат, n -квадрат штук y. Да. Ну и для каждого y -ка у нас существуют вот такие вот группы корней, да, по n штук угу. x. Угу. Угу. Да. да. Значит, это в целом тоже понятно. Так. Поехали дальше. Да. Давайте попробуем просто, естественно решить. Значит, если вот тут n штук иксов, то это нам сразу что говорит? Это нам говорит, что p от x минус y. Да. Это, соответственно, их произведение. Ну да. x минус Ну и на константу. Да, Альфа один там и так далее. На x минус xn, x x грубо говоря. X -n на константу по теореме безу ну да uh -huh. вот теперь нужно заметить последнюю вещь угадайте какую сумма коэффициентов отличается от средней альмитической если мы возьмем коэффициент если мы начнем раскрывать скобки у нас что будет xn минус x1 плюс да да да да вот от этого да да да плюс xn ну и там плюс что-то еще такое. Да, там еще k где-то. Ну и домножить на k. Да. Но вот это число, вот это число это что? Это сумма всех корней да. в этой группе. Да. Ну, да. тут умножение на k и минус. Но заметим, что мы заметим. Это число всегда постоянное. Для любого y у нас вот этот коэффициент перед а степень n-1. Я чувствую что-то вокруг, вокруг, вокруг, бегаю вокруг, бегаю вокруг. Это одинаковое уравнение. Это как бы n квадрат одинаковых уравнений относительно любых коэффициентов. Вот здесь у нас меняются y, но при этом изменяется только свободный коэффициент. А так как n больше 1, то коэффициент перед x степени n-1 он остается одинаковым. Все, эти И значит у всех групп одинаковая сумма. Ну и количество в них чисел тоже одинаковое. Да. И все. Мы можем просто взять любое разбиение. Вообще так, любое, что мы, да. Ну, любое разбиение так, что мы берем все числа из одной группы в одну. Целиком, да. Например, мы можем взять вот сюда все числа из первой группы, а вот сюда все числа из остальных групп. Со второй по n квадрату. Да. И понятно, да, что среднеорапевтическое будет офигенно, Это офигенно, это офигенно. Красиво, да. Офигенно, красиво на понимание алгебры. Это бы я тоже добил, конечно. Да. Итак, третья задача. Третья, это просто условия данные числа n и k натуральные причем продукт n больше 20 внезапно а k больше одного да и что известно известно что n делится на k квадрат да, вот я должен сказать, что вот этого зала мне надо довольно вот еще быстро понять, что просто утверждается, что рассматривается число n, не свободное от квадратов. Да. И все. И больше 20. <сARgram> <сARgram> <сARgram> <сARgram> вот. Да, так. И на этом условие заканчивается. Теперь идет, что нужно доказать. Доказать, что существуют а, b и c такие что. Ну, во-первых, принадлежащие натуральным. Да. Такие, что n равно ab плюс bc плюс Хотя... <глизываю> c. То есть любое число, не свободное от квадратов, представляется в виде ab плюс bc плюс c. Это жесть какая-то. Запутались. Да, тут. Коэффициент зацепления нетривиальный. <связано> ну, ну, короче, он, вот и я и умолкаю, <связано> потому что я просто не понимаю даже, как ее начать решать. Ну, понятно, что быстро там какие-то обычные случаи, очень быстро там, что... Да. А... понятно, что можно разбирать миллиард случаев. Да, каких-то конкретика там, по-моему, если нечетный, сразу же, да, получается. Или чет... Да, если нечетное, то тут же один ну, к а, и k, нечетное, да? 1, да? 1, k. 1, Нет, сейчас Получается только... Нет, неправильно, да, я неправильно сказал. Один один один один 1, один один 1, все это n минус я... 1 да. пополам. То есть если Сейчас, n равно 2 к плюс 1 да. Тогда пожалуйста а равно b равно единице c равно k Все Только почему к? Ну, потому что а, раз вот раз это, э, у 100. тебя просто уже есть. Ой, да? блин! Да. М. Я всегда, я всегда. Я всегда тоже путаю переменные, называю их по-разному. Ну, в общем, один, n-1 пополам годится для любого нечетного. Ну и что? А дальше-то что? Да, что с четными Или, например, если восьмое число, которое делится на 4, кажется тоже. Да, то там что-то быстро тоже, дважды два там. Но, короче. это все разбор случаев. Да, это все разбор случаев. А что делать вот. А вот нужно решить. Ну, там, просто. Правда, тоже нужно разбирать случаи, но нужно разбирать правильные случаи. Ну, в мы это крутяк. Ребята, это вот. крутяк. Думайте. Полное я. решение не знаю, поэтому рассказывать не буду. Не знаю, мы не рассказываем. Может, когда-нибудь, я, если я его, его решу но... или <с если я прочту, да, если я решу или прочту, я как-нибудь расскажу. Вот. И бонусом в разборе сказано, что чисел, которые не представляются в таком виде. Вот в таком виде. Да. Их гарантировано не больше 19. В смысле, во всей число и прямой? Да. Вообще. При этом 18 из этих чисел, они меньше 500. А вот 19 число до сих пор не найдено. И, и если я правильно Ой. помню, то, что оно существует, противоречит обобщенной гипотезе Риммана. Как? Как? Как? То есть гипотеза Риммана означает, что нашли все такие числа. Ну, кажется, что так. Я, кстати, не помню про что она, но... Вот, я, понимаете, вот парк. это все. Это, это, это просто это полный привет. Вот как это может быть, понимаете? Вот, вот, вот она, математика. Вот это вот. Кстати, можешь сказать в целом, просто гипотеза Римана? Гипотеза Римана говорит о том, что все комплексные корни... Ну, есть такое комплексное возведение в степень, по некоторым правилам. И есть такое аналитическое продолжение, которое может помочь вот эту функцию определить везде, кроме числа s равно единице просто. Вот комплексного числа s равно единице. Mm -hmm. Все остальные комплексные числа вполне определенным, понятным образом могут быть подставлены сюда и получится некоторый результат. Мы решаем вот такое уравнение. Можно писать в фильме плюс-бонус гипотеза <laughs> Вот. И гипотеза Римана утверждает, что все положительные... Корни. Положительные, имеется в виду, что с положительной вещественной частью комплексного числа все поголовно лежат на прямой 1 вторая. Одна вторая. Да. То есть все, и известно там, триллионы корней, которые лежат на этой прямой точно, и ни одного корня не лежащего. Все в этой полосе, по-моему так, в этой полосе, все корни в этой полосе, все лежат Uh, на это прямой. По-моему, отрицательные корни минус 2, минус 4 и так далее, если я не ошибаюсь. Но, но, но, но здесь я могу и ошибаться, uh -huh. если я не помню. Но, но общем, я тоже -то могу это... ошибаться, что это вообще, но вроде так. бы так. Самая великая проблема математики, безусловно, однозначно с точки зрения более-менее всех. Вот так. Вот. Это единственная проблема, которая была проблемой Гильберта и стала проблемой Клея. То есть Приходим. перекочевала. из 1900 -го года в 2000 -й. Вот так, так что да, да, вот такие вот дела. Ну что, спасибо, Мишенька. Маткульт, привет!